Что делать, когда с одной стороны хочется денег, на, хочется отдыха, хочется больш много денег на отдыха, а с другой стороны денег нет и нужно вкалывать. Да, нужно пахать для того, чтобы эти деньги заработать. Совет очень простой. Нужно научиться отдыхать без денег. Элементарно. Выключить телевизор, выключить смартфон, перестать поглощать информацию. Выйти в парк и отдохнуть. Пройтись к какому-то ближайшему водоему. Напита, напитываться энергией без денег можно. Когда вы научитесь получать денег, понимаете, насколько, насколько я понимаю ваш запрос, вы хотите не отдыха, вы хотите поездку в определенную страну, сама поездка достаточно дорогостоящая, и чтобы там получить впечатление. Впечатление это не отдых. Впечатления да наполняют вас энергией, вот такие вот поездки, но после таких отдыхов, да, после таких поездок, еще больше нужно отдыхать. Поэтому научитесь отдыхать без денег. Когда вы научаетесь а, наполнять себя без денег, тогда и деньги приходят к вам для того, чтобы, о, этот человек умеет себя наполнять, слушай, а давай-ка мы к нему пойдем. Да? Потому что он умеет себя наполнять. И он хочет денег, и тогда он с деньгами будет, будет наполнять себя еще больше, еще качественнее. И мы тогда к нему придем. Как-то так. Я хочу время, которое, надо, которое не надо тратить на работу. Значит, нужно э, выделять себе, значит, нужно работать по графику. Понимаете? Когда вы работаете 7 дней в неделю, вы постепенно устаете. Энергии у вас становится меньше. Вы не успеваете, у вас нет отдыха вы не успеваете восполниться да, за выходные. И соответственно на каждой следующей неделе вы эм, с каждым следующим днем, да, вот пять дней прошло, и с каждым следующим рабочим днем ваш энергопотенциал уменьшается, уменьшается, уменьшается. Нужно себя наполнять, нужно выделять себе время для наполнения. Когда вы пять дней в неделю работаете, 2 дня отдыхаете, то, вот это, то тогда вы на следующей неделе работаете еще качественнее, еще сильнее. И приходят клиенты именно… Смотрите, ну вот насколько я знаю, Саша, вы фрилансер. На фрилансера приходит э, на энергетику. А когда человек работает сам на себя, то клиенты приходят на ту энергию, которую излучает клиент, которую излучает фрилансер. Если фрилансер не излучает, то клиенты не идут. То есть нужно выделять, обязательно выделять себе время и говорить клиентам, все, суббота-воскресенье я вы, выходная, я не, не работаю, да, или воскресенье-понедельник, да, я не работаю. Все. И за это время вы не работаете, вы даете себе время отдохнуть. Отдохнуть, восстановиться, наполниться, насладиться жизнью. И тогда к вам деньги при, будут приходить, потому что по очень большому счету клиентам все равно, сколько дней в неделю вы работаете. 5 или семь. И клиентам главное, чтобы его работа была выполнена. Если вы умеете четко э, удерживать свои границы, четко говорить, нет, вот это рабочие дни, а вот это выходные, то клиенты говорят, окей, хорошо, нет, так нет, значит подожду. Ну Или придут те клиенты, которые будут уважать ваши собственные границы.